Всем привет, ребят! С вами Антон Ларин. Сегодня у нас на очереди большой выпуск на 20 минут, в котором вы увидите самые невероятные вещи, сделанные из кубиков лего. Если честно, когда я готовил этот выпуск, я был в шоке, что это возможно сделать из обычного лего. Ладно, не буду сильно затягивать. Напомню вам про конкурс в конце видео на 1000 рублей. И, конечно же, жмите большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ну а теперь хватайте что-нибудь вкусненькое и присаживайтесь поудобнее. Давайте начинать!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 Просто посмотрите на это чудо. Выглядит ну очень реалистично. Мне нравится, что создатели использовали несколько цветов для передачи оттенка, а не делали все однотонным. Очевидно, они учились в художественной школе. Боже, посмотрите, там внизу лежит маленький львенок. Вот тут детеныш реально хорошо вписывается, а не просто одиноко стоит где-то в стороне. Кстати, грива льва тоже выглядит прекрасно. Она такая рельефная, интересная, что сложно оторвать от нее взгляд. Подытоживая, хочу сказать, что мне реально понравился этот лев. Он выглядит просто прекрасно, тут не к чему придраться. Да, на него однозначно можно смотреть очень долго. Но давайте попробуем оторваться и перейдем дальше. Просто посмотрите на масштаб этой работы. Да, это корабль из Лего. Чтобы вы понимали, длина этой штуковины почти 3 метра. Мне еще очень нравится волна снизу, которая тоже сделана из деталек конструктора. Как по мне, эта работа просто невероятная. Вы можете увидеть здесь множество комнат, куда авторы запихнули лего-человечков. Знаете, сколько времени было затрачено на создание этого корабля? А вот никогда не угадайте. 237 часов. Да это же почти 10 суток непрерывной работы. За это время было использовано 114 тысяч деталей конструктора. Блин, это просто нереально крутая штуковина. Мне безумно понравился этот корабль. А эту штучку я притащил в подборку специально для любителей «Звездных Войн. Я точно знаю, что среди вас такие есть. В общем, специально для вас здесь вот такая крутая фигурка. Надеюсь, вы поймете, что это. На самом деле, что-то рассмотреть на модели достаточно тяжело, поскольку выполнена она по большей части в черном цвете. Впрочем, выглядит она просто бомбически. Мне очень нравится этот капюшон, он нереально красивый. Также хочется отметить, что красный меч тоже достаточно реалистичный. Он, кстати, сделан из пластика, а не из лего. Блин, было бы безумно круто, если бы они додумались сделать его светящимся. Уж не знаю из чего, но думаю, можно было бы что-нибудь придумать. В целом, моделька безумно классная, понравилась даже мне. Черт, это уже не просто модель корабля. Это реально целая история. Гляньте. На палубе находится множество человечков лего, возле штурвала даже есть капитан.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 Чтобы вы понимали, это не какой-то простой кораблик из Лего, а копия HMS Victory, линейного корабля 18 века. Я поражен тем, насколько качественно сделана работа. Это заслуживает уважения. Что это? Человек? Так, подождите, как? Я даже не буду спрашивать, как до этого додумались. Фигурка как бы рвет на себе кожу, что, наверное, является какой-то метафорой, но я не знаю. В общем, из своеобразной раны высыпаются внутренности детальки Лего. Интересно, для чего выбрали именно желтый цвет? Возможно, он просто ближе к цвету кожи, но что-то я сомневаюсь. В конце концов есть оранжевый, который подойдет немного больше. Кстати, если нужно, детальки Лего даже красят для придания какого-то цвета. Почему они не сделали так? Наверное, эта фигурка была сделана для тех, кто любит размышлять о чем-нибудь вечном. Но этим мы заниматься не будем. Идем дальше. Окей, мы уже посмотрели на льва и на зебру, на очереди у нас тигр. Вот такое чудо было собрано из лего и отправлено на выставку. Очень даже хорошо получилось, мне нравится. Яркий оранжевый цвет, черные полоски, Брюшка и грудь сделали белым и бежевыми цветами. Я думаю, что проще было сделать лежащего тигра, но и так вполне неплохо. Тигр стоит в боевой позе, явно готовясь на кого-то напасть. Можете посмотреть на ослепительно белые когти, правда классные. Очень крутая сборка, как и у всех экспонатов на этой выставке. Лев мне все таки больше понравился, поэтому отдаю тигру заслуженное второе место. Сейчас перед нами Терминатор Т-800. Выглядит он достаточно классно. Мне интересно, как он умудрился купить столько серых деталей. Наверное, в магазине на него смотрели как на сумасшедшего. Эта штука была собрана примерно из 15 тысяч деталей конструктора. Модель весит 14 килограмм, что в принципе не так уж и много. Вдоль модели идет что-то вроде металлического стержня. Если бы его не было, терминатор бы уже рухнул, не выдержав собственный вес. Кстати, у фигурки подвижные руки. К сожалению, они не сгибаются. Да и сделать суставы, мышцы, сухожилия просто нереально. Точнее их можно сделать, но тогда руки получатся очень хрупкими и тонкими. Все части тела терминатора можно снять со стержня, посмотреть на них, подержать в руках. Я считаю, что это очень классно.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 Робот сделан из 16 тысяч деталек, что, в принципе, не так много. R2-D2 из Лего – вполне себе подвижная штука, которая управляется чем-то вроде пульта или джойстика. Устройство может разгоняться до 18 миль в час, около 28 километров в час. Учитывая, что это какая-то штука из Лего, достаточно неплохо. Интересно, как робот не разваливается, когда набирает такую скорость? все таки Лего – хрупкая штука. Ну ладно, я думаю, что этим дроидом можно восхищаться. Заслужил. Ого, посмотрите на этого пожарного! Мне очень нравится, что тут сборка очень реалистичная. Пожарный представлен вместе со своим оборудованием, ничего не упущено. Очень интересно смотреть, какие фигуры люди умудряются собрать из Лего. На эту модель ушло 21 367 деталей конструктора. Блин, смотрится очень классно, особенно все эти оттенки желтого, которые очень хорошо гармонируют между собой. Что ж, надеюсь, вам тоже понравилась эта фигура. Идем к финалу.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 Paris Air Show огромная выставка аэрокосмической промышленности. В 2021 году выставка стала еще огромнее, ведь там появился еще один экспонат, собранный компанией LEGO. На сборку ушло 2500 часов работы в течение трех месяцев. Более полутора миллионов деталей Лего. Такой самолет не летает, однако неплохо повторяет оригинал. Конечно, насколько это позволяют детальки конструктора. Высота этой штуки 2 метра, длина 10 метров, ширина 9 метров. Вес самолета около 3 тонн, что достаточно много. Слушайте, давно не видел чего-то настолько масштабного и крутого. Считаю, что это реально заслуживает нашего внимания и уважения, поскольку потратить больше 100 дней на сборку модели, это достойно. Будучи гениями, Макларен нашли просто бомбический способ напомнить публике о себе.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 Да это же мотоцикл! Отойдите все от него. Я хочу посмотреть. Боже, как же он классно выглядит! Авторы использовали безумно приятные цвета, которые не режут глаз, а вполне гармонично смотрятся. Посмотрите, здесь проработано абсолютно все. Думаю, издалека вы даже не поймете, что он не настоящий. Кстати, они смогли пришпандорить реальный работающий фонарик. Мне очень хотелось бы на нем посидеть, но я что-то сомневаюсь, что он сможет выдержать вес человека. Блин, вот бы они приделали ему реальные колеса и что-нибудь, чтобы он мог ездить. Куда им скидывать свои гениальные предложения? Мне очень надо посмотреть на этот мотик в действии. Что ж, давайте перейдем к следующему участнику нашего видео. Уверен, многие смотрели Звездных Войнов. На видео огромный красный ситх из Лего. Боже, просто посмотрите на размер, качество сборки и вообще внешний вид. Как по мне, это очень впечатляет. Дизайнером проекта был Эрик Варсеги, а конструктором Джей Джейков. Работа получилась великолепной. В ее ходе было задействовано 34 307 деталей Лего, 259 часов сборки и проектирования. Высота этой фигурки целых 1 метр 83 сантиметра, 6 футов, а вес 76,5 килограмм, 169 фунтов. Блин, я просто не понимаю, где находят добровольцев на сборку чего-то подобного. Это же реально подразумевает кучу потраченного времени. Ну а в целом, мне очень понравилась эта модель. Думаю, вам тоже. Идем дальше. Окей, okay, еще одно оружие из Лего. Мне уже интересно. Слушайте, а этот автомат, по-моему, даже мощнее и круче. Здесь более продуманный прицел, да и сама конструкция интереснее.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 Сейчас вы можете увидеть такую тачку вживую, но, конечно, в лего-тематике. Чёрный цвет может помочь слиться с темнотой. Кроме того, он подходит под цвет костюма героя, поэтому его вообще удобно использовать. Красный оттенок нагоняет какой-то зловечности и пафоса. Боже, тачка бомбическая! Честно, я бы отдал все свои деньги за что-то подобное. Наверняка на такой машине можно кататься на Хэллоуин как раз в тему. Кстати, машина выглядит отлично. Они просто сняли ее плохо. В общем, мне очень понравилась эта сборка. Она безумно качественно выполнена. Думаю, нужно было снять ее под другим ракурсом, чтобы она раскрыла всю свою красоту. Так, а здесь у нас какая-то штука из игры. Насколько я понял, в игре эта штука должна чем-то пуляться и убивать противников. Автор видео воссоздал эту крутую штуковину в жизни. Притом, выглядит она реально неплохо. Она вроде ничем не стреляется, но я думаю, ей и не надо. Хотя, возможно, нам просто этого не показали. Но, как минимум, это могло быть небезопасно. А нам такой вариант точно не подошел бы. Выглядит эта штуковина очень странно. У нее четыре опоры, чтобы она наверняка устояла на земле. К ней пришпандорили две пушки. Зачем? Не знаю. Наверное, чтобы была чуток мощнее. Посередине можно увидеть какой-то желтый и крест. Даю вам возможность просветить меня в комментариях. Если вы разбираетесь в этой игре, то можете написать свое мнение об этой штуковине. Динозавров теперь можно увидеть не только в книжках. Конечно, вы не сможете увидеть настоящих, но узреть лего-модельку вполне возможно. Даже не просто моделька, моделище в полный размер. Вот, например, прикольный желтый динозавр, который явно надолго останется в вашей памяти. Не знаю, сколько времени и сил ушло на сборку этой штуки, а также сколько на это потрачено материала, но, наверное, очень много.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 Длина собранной копии 4,98 метров, ширина 2,1 метра, высота 1,13 метра. Титаник, легендарный корабль, о котором хоть раз слышал каждый. Перед вами вот такой огромнейший макет этого корабля. Его длина на минуточку 11 метров. На сборку ушло около 500 тысяч деталей конструктора. Представляете? Титаник выглядит просто невероятно. В нем есть куча мелочей, на которые можно смотреть очень долго. К примеру, там есть целая куча лего-человечков, за которыми достаточно забавно наблюдать. Окей, Капитан Америка в полный рост. Очень круто выглядит. Я в детском восторге. Сборка реалистичная, аккуратная, цвета подобраны просто отлично. На сборку потрачено достаточно много блоков, целых 25 984 штуки. Создание модели заняло 277 часов, представляете. Тем не менее, фигурка получилась просто отпадная. Весит около 70 кг, а высота 1 метр 86 сантиметров. Выглядит просто бомбически, модель прекрасна по всем пунктам. Думаю, какой-нибудь фанат Капитана Америки сейчас ищет все способы, чтобы купить это творение. Что ж, не будем останавливаться, идем дальше. Морской крокодил может обитать в прибрежных солоноватых водах и дельтах рек. Однако крокодил из Лего не привередлив к месту жительства. Посмотрите на этого зеленого красавчика. Издалека сложно понять, что это сборка из лего, потому что выглядит реалистично. Длина этого творения более двух метров. На сборку ушло почти 40 тысяч деталей лего. Посмотрите на белоснежные зубы этого крокодила. В общем, хочу сказать, что сборка невероятно качественная и классная. Я просто в восторге с этого крокодила. Собрать 40 тысяч деталей вручную – это реально сильно. Такое занятие требует очень хороших нервов.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 Тут сказать особо нечего, потому что на этом этапе работы машина еще только начинает напоминать джип. Идем дальше. А вот эта штуковина меня просто пугает. Она просто огромная. Да, сделана модель качественно. Даже чересчур. Скажу так, реальный Боузер менее странный и страшный, чем эта штука. Лего Боузер может двигаться, представляете? Он может двигать руками, открывать челюсть, немного поворачиваться и забавно подергивать бровями. Стоит отметить качество сборки. Боузер выглядит очень реалистично. Видно, что авторы хорошо запарились. Не поставили ни одной лишней детали. Ого! Даже такое бывает. Короче, они собрали зебру из Лего. Почему именно зебру и зачем такую большую? Вопрос. Боже, выглядит прекрасно. Интересно, сколько времени и деталей потратили на сборку. Представьте, если немного скосить эту черную полоску. Придется все переделывать. Кстати, там рядом еще же ребенка сделали. Ну, ощущение, что просто у них осталось лишнее Лего, и авторы решили что-нибудь из него сделать. Выбрасывать-то жалко. Взрослая зебра получилась интересная, годная. А детеныш, как по мне, чуток безликим. Несмотря на это, экспонаты все равно очень крутые. А где находится эта выставка вообще? Я бы реально хотел ее посетить и посмотреть на зверей из Лего. О, а это реально интересно. Перед нами Халк. Тоже зеленый, сильный, громадный. Изюминка сборки в том, что Халк сделан больше в стиле Лего. Да, он чем-то похож на оригинал, но все-таки авторы решили не заморачиваться с чертами лица и сделали вот такое мультяшное. Как по мне, выглядит неплохо. Здесь я не буду рассказывать о количестве деталей этой модели. Предлагаю вам попробовать угадать, сколько же потратили материала на этого гиганта. Оставляйте свои догадки в комментариях. На финал я приготовил вот такую крутецкую штуковину. Да, это танк из лего. Просто посмотрите, насколько он крутой. Мне безумно нравятся эти массивные гусеницы. Они хоть и совсем не подходят сюда по размеру, но выглядят забавно. Кстати, танк достаточно небольшой и выполнен из 35 тысяч деталей конструктора. В общем, танк просто безумный.